Я вот, запустил. запустил. Я, я канал скинул, контакт, или я, я не... <coughs> не то. А, не то, да? Нет. Вот ты до этого... Да-да-да-да. С... Вот. Я не уступаю, я тон! Я не я я... Человек показывает тоже... Сейчас делать еще, Рустам? все ну, сейчас остается вот самое такое как, как сказать мелочи нюансы такие вот типа вот фотку, вот как вконтакте то я понял что такие Вот, такой же штучки надо потом там еще всякие ну вот такие нюансы маленькие бля я, я могу тебе как нибудь дать чтобы ты сам это все сделал я вообще ничего не втыкаю вообще что я, я могу сделать ну да. А как мне тебе дать, чтобы ты сидел? Secret. Так, стоп. Пока мой Так. Сменить их. Так. А так На аккаунта и. на А у тебя на ютубе-то дохуя что знакомых или ч? Нет, я сам его начинал на ютубе. А, начинал с ютуба, да? Да. я. вот Азы я всего знаю связанное с Ютубом, там, фичок. Пока. Так. Всего понемножку. А, кстати, есть такая фишка, ты же знаешь? просто ты можешь и в Ютубе и на отключай и ВКонтакте вообще хоть где сразу же вместе лазить да да да как это сделать мне так и надо ну вот пока что YouTube налазь я еще сегодня Яну точно как ну ну ну ты так что тебе как дать-то так я как как ка как как сейчас ага Да, скинь мне свой логин и какой от YouTube, получается? Давай, давай. Вот это логин. Ну ты лучше, кстати. Вот сверху и это здесь. логин, да? Так, сейчас. Это по поед... идее... Ну да? Это идет как логин, как это. Этот это ебаный. Да, это как логин идет. Вконтакте лучше скинь. Такая, она держит. Да подожди. Вконтакте лучше скинь. Такая, она держит. Да подожди. Для а почему не выделяется, сука? Смысл не выделяется. <связывается> не могу выделить. Вот ты нажми на него. <связывается> да. Вот. <слава. Да> <связывается> сука! Uh -huh. Uh -huh. Это пароль. Так, значит я сейчас поменяю это, это. Ага. И что там еще нужно, чтобы Твича в Ютубе ВКонтакте, да? Да-да-да. Ну, чтобы ВКонтакте-то не надо, чисто Твич хотя бы. Twitch, youtube, да? Угу. Mm -hmm. Вот мне кажется.. Чудового вольт. Читает. нужно и с Твичаюсь А, ну хотя там с этого места будет. Ну, ладно, ты сейчас куда идешь? А? Ты сейчас куда идешь? Ну поедешь пока никуда не пошел играю тебе там на длин что ведь а это братан писал да он позвонит а -а -а. <смех> понятно <смех> <смех> <пури> я же все кстати это рустам купил бля 8 гигов оператива еще да -а я знаю <смех> да, блять сейчас вообще хоть заеби фпс пиздатый <сп buh> Ага. 08 концовка это ухо. А? 08 концовка. У моя моя мой телефон. Ага. 252, 628. 252, 628. Да-да-да. Ага. Ашкэри. Ага, Ашкэри. Все. А скидай! Ага, Я вас всех выебу, педики. Что Рустама, ты можешь на кнопку сделать, чтобы там в настройке нажми в дискорде на и на кнопку? Да-да-да, тут. А? а на какую лучше кнопку? А? На какую лучше кнопку? Да на любую, блять. На мышке сделай что-нибудь. Конечно, можно. Просто я охуею, наверное, так-то то. Алло. Да-да-да, вот сейчас заебись. Ага. -а -а. Ебать, лагай, иди нахуй! Это ч за хуйня? Это ч за хуйня? Это ч за хуйня? Я не мог выпить его через сетку! Это ч за хуйня? Ебануться. Я не мог его через сетку пробить. Через сука сетку, блять. Я в ахуй, короче, через сетку челика не мог пробить, блядь, со Скарла, нахуй. Такой сейчас бред был. Это, сука, бред, блядь. Как? как? Как? Как? Как не пробить через сетку? Как? Сука, скажите мне, как? Как? Как, блядь? Там, сука, сетка такая, сука, трубая. Хотя Руслан в ютубе да, канал есть что ли? Да-да-да. А чё за канал? Ты стримил раньше или как? Ну да, что-то было герман. А да. у меня комп и что целый был. А. А ты чё с компом-то сделал? Как там видеоха полицейма, все полиция? Че сейчас, бабосиков не да, на комп на новый? А-а-а. Сейчас 18 лет исполнится. Когда? 18 лет исполнится. Когда, говорю? А, когда? Да ещ 2 месяца. Ну, два с половиной. Ого. Ну, блять, недолго так Ну. Кстати, ты видишь, да? Mm. Вот погляди сколько лайков на YouTube. Mm. Два лайка. Два лайка. У меня показывает. Сейчас подожди посмотрю. Два лайка показывают. Тогда получается вот один мой. А, один твой. Да-да-да. Ну еще один. Через... Там три лайка. Да, да, да. А, тогда хоть все Ну я не знаю, как я не пробил через. Я просто не знаю, как я через сетку эту ебаную не пробил. Это просто пиздец. Это я, я в сто процентов он умирает. Сто процентов, я думал, он умирает, но он, сука, не умирает. Он просто стоит на ней, блядь. ва пиздец, ППГ, мощно, блядь, мощно, да, короче. Я хуя, может, я или я, долбоеб, то, что да. сетку, блядь, не добила, или, блядь, ну, скорее всего, не я, долбоеб, То, что через сетку не убил, это не моя вина. Ебаный лаги еще, блядь. Хуй, знает. Челик просто побежал, и съем... ебать двери открывая блядь. Прям магия ебать. Ты сука сегодня добежишь, не блять, я сейчас взорвусь. О, все пизда. Да нахуй! СОСАЙТЬ! Сука, тварина ебаная. Ебать лагает, просто лагает, пиздец. Тварь ебаная. Нашла Виктор Дробоша, блядь, думаешь все? Ососать! сосать, а пососать-то забыла, блядь, твари банные. тварь так-то ебаная как мышь сука вся повела а ты ты в ютубе-то сможешь где-нибудь пораскидать че именно ну это блять ссылку а ссылку то да я уже в контакте кинул а -а -а. сейчас найду что так. Мышка, сука, заедает. Перча денем, а то замерзнем, блядь, шлюха. Еще один бинт грязем. Трлям, трлям, трлям, трлям. Ну вот реально сосать пацаны я дал. Просто сосать. Сука, как мыши. Зачем так играют, как мыши, а? Зачем? Зачем? Играйте в открытую и... Также ничего никогда не будет получаться, если играть не в открытую. Хуй, наверное, просто как мышка сидеть и убил кого-то. А потом он начинается файт, а у него руки дрожат, блядь. Хуй, наверное, это несправедливо, если честно. Майка грязная. Сука, аптечек нет. Где-то есть аптечки, но у меня нет аптечек. Так, хватит патронов. Принял вторая, греньки. Сука. Зачем сделали патч, в котором лагает? Резон. Не вижу смысла. Зачем они это делают? Что в Доте 2, блядь, они сделали обнову, говорят все поменяется, рейтинг поменяется, блять, толку вообще как отката, блять. Ну что мы вдвоем здесь прыгнули только? Ладно, погнали за топ-1. Так, сейчас здесь пролутаем все. Вроде никого нет. кто начнет стрелять за Ебурики будут, просто ебурики. Так, здесь ничего, здесь ничего. Опа. Патрончики. Не хочу миник брать, не нравится мне этот миник. Конечно, на, но не нравится. Не нравится, так аптечка, так ты сюда, сковородка есть, аптечку заберём, третья броня, блять идеально вообще, слышь, это все, так, ложа, ложа, иди сюда, родная моя. Ложа, ложа, ложа. ВСС, да ну нахуй. Блять, везде глушители, что происходит? Алло, хэллоу. А, места нет. Выкинем, выкинем. Тоже выкинем. Сейчас брать не буду. Так, поехали. Так, я в кругу, кстати. Почти в центре. Мне даже здесь, честно, никуда бежать не надо. Просто эти... Стоять... Блять, пиздец, что за хуйня? Челик не может залезти. Давай мне коряк и x4. О, великий по бг. И все. Круто Куда-то ебурят, слышу. Пиздец. Так, заберем. Ну, сейчас честно, мне УЗИшку надо менять. Ну, миник я не хочу, надо что-то типа СКС... Давай, пожалуйста. Оп, оп, лут, лут. Брат, брат, ты остановись. Братан, братишка, остановись, сука. Блядь, далеко я стою, давай такой себе, честно идти. Точка, кстати, едет. Зона, зона, без резона, все сезона. Зона, зона. Так, машина едет. Ну, челик. перевернулся. Батя меткий стрелок. метки стрелок лучший блять челик двигался двигался но не мог кругом бегал блять все они хуй попадают ну блять бред конечно ебаный я не мог не попасть это пиздец да у меня палец что-то штука заел нахуй я вот сейчас ушу блять ну x2 конечно такая себе штука там блять кружок хули с его ростом 2 чувак ты, наверное, блять, пиздец, как расстраиваешься, но не расстраивайся хорошо. Блять, вообще ничего нету, чувака. Вообще ничего нету. Бомж ебаный. Иди нахуй, нахуй ты сюда ехал, бежал. Я что-то старался, тебя что-то убивал, блядь. Сука, говно. Так, пивка откроем. Еще стрельбы, да, конечно, я вообще зафейлил сейчас. Если бы он меня убил, у него был бы какой-то коряк, как бы, прощай, руслик было бы. Че, здесь Рустам? Да-да-да. Ты нам слышишь, да, как я ору, на стриме? Да. Вс Да-да. Просто я ебаный жопарук. Антелла или мне кажется? Да, бля, их четыре на во всей вот этой хуйне. Я даже все, если честно, не шарил, блядь. Здесь, честно, я даже и не хочу шарить. Где у меня... О, я в кругу. О, нехуй заморачиваться. Короче. Я прошел только ангар вроде. Я не знаю, где челики вообще, как бы я, блядь, в центре. Ботинка Это я его заебашил сюда больше никто не приезжал, что ли, Ле? Походу, да. Короче, я возьму вот так вот, я это вскину, Я возьму палку, потому что мне надо на дальнее расстояние стрелять. А я нихуя не могу... за хуйня. Он даже залезть и не может на гору. Доберётся не на подпрыгивать так будет, не В чем стреляю, блядь. Сюда сбегаем. Скарл, понятно, патроны забрали. Это я был. Так, Шика, здесь закроемся и. Бля, сегодня хоть одно тело увижу, нет? Я уже что-то, блядь, соскучился нахуй. Типа явно как мыши, наверное, уже засели, блядь. Чпать. Куда хуй, да, хоть посмотреть там тебя. Пытаюсь под ногтей. или нахуй да Леш. я созвонил с ним и сказал что я к нему звезду я в 7 часов сказал к нему уже я день 640 вызову так все а блять попозже крем хорошо Ну есть, короче, один тогда. Блять! Давай. Ну блядь 6. Ты чего в 6.30 приел тогда? Давай в 6.30 буду выезжать. Меня ебут, да? Сука, я тебя нашел бы тварь, блядь но я поехал в круг. Тварь, ты где? Иди сюда. А-а-а! Ну, нахуй я тебя вообще не вижу, блядь, здесь. Я, блядь, знаю откуда оттуда, блядь, я слышу. Аааа, -а -а, ты солочка. Блять, почему это все происходит? Почему лут падает на меня, блять? Почему? на лут мне вот этого хуя надо убить, который ко мне идет. Ох ты не ты сын. Зря ты спалился, пиздюк. Ну, залагал, что ли, блядь? Ну, с горы где-то хуячит. И надо к нему бежать. Минус бушки! Лутает там, блядь, его, блядь, с первой каской, блядь. Нет, 4 возьмем. Блядь, что-нибудь уже выкинь, сука. Смотрит, блять. Камень пиздатый. Я надеюсь, сзади никого не будет. А там ебурится. Ну тут топ-1 можно брать. И сейчас ко мне сыграет зона. Не ко мне. Фуева. Ко мне бы сыграла зона, было бы изи. Ч-то постоянно, сука, зона играет не на меня. Не хочешь что ли? Чтоб я топ-1 брал, блять? Ладно, последний раз играем. И все. Ну, 6 человек, никто не вылазит. Хуйно надо, одна надо в зону бежать. Единственный плюс вот за этот камень. Потому что зона в эти дома упала, я хуя, это вообще беспонтово. В открытой местности было бы было бы проще играть. О, поедет зона быстрее, Минаша, быстрее зона поехала. Так, здесь с этой стороны точно не может быть. И здесь то побежит он. Камень это, блядь, тема, нахуй, отвечаю. Давай-ка спим, я подожду. Но я в зоне. Так, один я знаю, где... сыграй на меня хоть раз, пожалуйста, блядь. Ну, один в этом доме, один в этом. И что делать, блядь? Я надеюсь, зона за камень сыграет. Почти. Я потом побегу нахуй. Через сек, блядь. ААА! -а -а -а. Вот пиздуку повезло, блядь! Обидно, обидно, обидно, пиздец, как обидно. Ой, блин, сука, ведь мог, мог поднять, блядь, мог, сука, ну просто, бля, почему я он спины достал? Я бы его расхуячил, но нет, я, не блядь, толбоёб. печатать, пизда, блять. Я скажу, мне пизда сегодня будет, просто пизда. Ноль. Вторая каска. Может, можно уже добежать до каски с бинтами, блядь? А? Сука. Ёб твою мать. Да, родной просто ничего нет так и чем мне делать теперь блять что сука мне прикажете делать с обрезом блять Ну, типа слева повезло там, блядь. Че пиздец, как повезло. Давай, брат, газу, бля. Банашка, блядь. Ну, сука, ну, кайф, тварь, сюда прыгнула, лутаться, блядь. Идем выжидайте, хули. Хули нам еще делать? Откуда? Ладно, спасибо. Я так и хотел быстрее сдохнуть, блять, потому что толку не было. Я видел ВК. VK... Любые... А ты в Дискорде, что ли? а вы чё там, бля, говна поедешь? Ой, блядь, чё, всё отменился у тебя твой Это праздник? Кто такой, да? Нет, зачем еще, блядь, ещё у меня, я сказал к 7, блядь, Алена. Я думал, что съебался уже. Чё вы? Играете или чё? Или чё? Играем? Или? Блядь, топ-2, топ-2 сейчас взял, прикинь. Да. Мы сейчас топ-1 взяли. Пиздабал. Че ты? По 7 фрагов нарыла она. Тма даже это с одной обой мой троих застрелил. Я с одного патрона троих убил. Ну ты прям офигенный крут, баный! Бабкин вдруг. Дедкин, деткин. О, так ты в эту хуйню прыгнул, что ли? народов а я ой бля человек 15 может 10 я не знаю у просто не прогрузается это еботина на прогрузается да прогрызается я шурку жру не обращай внимания нихуя ты охуел блять откуда деньги то взял блять на оперативку денег нет шурму хавы тема жена купила секунду а жена купила backplace digam Aristóteles ît espi se o talvez я бы жена пошел нахуй, ё, ты голодай, блядь. Ну, нахуя это делать? Че, у Че у Нихуя там трое, что ли, блять у тебя уже? Леха. Четыре. байдак ты там склад ебашишь или на, на склад, блядь я знаю, что такое чужая хата, блять, лучше бы ты не впускал, блять ну, no. Чипсы Ваши. только не раскидывайте, пожалуйста И пиво сильно не раздевайте Ну пиво можно, там полы липкие, считай, никто не ёбнется потом Я не пойму, а ты не видел? Ты где? Я так, кадр, он за дыр стоял, я его видел Ехать, ехать, ехать. Актемка, покарай парня. Право бежит. За домом, за домом. Право за домом вон там. Лха. Сейчас. Слева, да. Че там, чекушку нали шли? Лха. Фан, ты будешь еще? Меня облутай, если он не забрал у меня колонна. Ну я сейчас сыграю, я хуй знает. Так-то ехать мне, блядь, корпорайшн. Так, то баный рот, блядь. <сؤال> Что <сؤال> вы это? это все проебались? Я... Да, я, блядь, Руслан, <сؤال> Руслан, <сؤال> слушай, короче, а сидят ф... два типа, короче, сидят. сзади Но... подходит, они сидят. Он стреляет мимо нахуй с двух метров. Так, у него 10 FPS, блядь. так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, ты не попал в них, мы говорим вообще, никак нахуй. <с hotels> не, но ну это блядство, блядь, ты ж самого куял, я, значит, шурму не подавил. Предупредительный стол. Услан, ты будешь? Да. Сейчас выйду. Давай. Чё тут типа заебаша, но. Не нихуя, блядь, чайки меня там вербанили, видел? Разрывали я бля. Чувак, ты у я его ты у меня. ты у Чувак, ты у меня. Чувак, ты Да ты долбо ⁇ Давай, короче, давай по фасту одну сыграем свою, и все, я на корпорайшн, блядь. Ну так, давай заходим. Все, я здесь, патя. Все, погнали. Ой, ебаня, а 90 девчонок будет, 20 пацанов. Я Думаю, думал сейчас на маму ходить, ломать вообще. Ремон. Пацаны, я да, тоже ломался и бился. Ты это? Руфлан, давай там стрим замудри, расщепляй стримки. Так стрим-то у меня идет. Не, э, я говорю, когда на свой корпоратив идешь. у меня сейчас стрим идет. <свят> телеграм, Телеграм включи. <свят> Блять, нету такого телефона, чтобы Телеграм включать. Бля, я боюсь тебе этот стрим не понравится. <смех> Там полная блядство. Вообще. Жестко сегодня будет. Где я сейчас типа, которого убить хотел, я его завалил и ливнул. Блять, что может быть лучше? А, ты попробуй, ты Прикинь, все... а, кстати! Вот знаешь, где вот где это. Подожди-ка, подожди, идите сюда, к ко мне беги. Я Слушай, я тебе говорю, вот. где, Слушай а где пещера она? Тема, иди, подойди сюда. Пещера вот здесь, смотри. Тема, там есть? Вот, вот здесь. Ну там пиздец. Лут хороший. Смотри, короче, вот эту сетку видишь, когда на заборе? Вот эта сетка. Ты и похуй Я со в упор стреляю пацана и ни разу не попал. Эта сетка, короче. эта сетка не дает убивать. Ч, в пихада? Да вон летите куда я метку поставил. Да давай в пихаду. Да, да. Запутайтесь разок-то хоть. Вот сюда, русланчики, летите. Там подземелье. <свистит> угу. Так мы охуеем, бежать-то он, блядь. <свистит> Слышишь, так ты ч, Лха, баку? Так Серёж, давай, му. Ну-но, ей, блядь. Давай прыгаем сейчас здесь, Грейп Вэй <свистит> Ну давайте, прыгайте. Вот ну вот только этот. это сильно на меня не надейтесь, я пока прогружусь но... Правильно, вот. Он, да я на тебя уже, блядь, с детства не надеюсь. Да хуёв что ли, блядь, я от вас. Я там сквад разбирал, вот на ебало, блядь, отбивался, сука. Вы тут на блядь, а я их мучал, мах. Есть типы у нас, типы, ой, да хуя типов. О, да я не туда, пацаны, я подчупь подальше баный в лоб. Я вообще молки-то избушки одной так же. Ну я здесь соло. Ч за, блядь? Да тоже здесь соло, блядь. Ты ч курил, блядь? Да я хуй знает, что он там курит. блядь. Столет хватает, там чувак рядом снился. Нет. А ч он не берется-то, ебать его, блядь? Ты противогаз на тут, блядь. Быстрее слева, чувак, слева, вот тут, да, где-то вот тут сел. Ч ебал? Право, вот он Отпусти, блядь! Блять, это, это ч за лаги-то? Я... баная тетяна! на да пиздец какой-то. Вот я тебе отвечаю, сейчас вот завалит. И... Да блять, ну ч? Ничего! Ну, чувак угрыли там, приземлялся рядом. Да хуй он уже не горел, он уже... Ебать лаги жесткие нахуй. Ты вообще не говоришь, да, Я да. в рот ебал нахуй. этого хуесоса, который придумал эту хуйню. Вот я типа знаю, где он сидит, да? У него ничего нету и он сидит, блять, мразь. Пиздец, я вообще ничего не знаю. Я, короче, ну, тебе бегу к тему Я не знаю, если я умру, это ты виноват. Уйди, я все спать их убивать буду что ли. Причем здесь это ты должен просто рядом бежать, перекрывать, потому что у меня МК. Блять, у меня Спалец пистолет, блять. Дать, ты, наверное, бежать, надо. У меня x 2 МК, но я к тебе бегу, я хуй. А ты Опа. А вот такой я, короче. Что вы вообще? Кава, блять. Ладно, пожалуйста. Скопайся и езди, да? Вот он около меня, чтобы Я вижу, вижу. Дрочи вот дрочи, дай мне залезать. Блять! Ты нахуй тварь, блять! А, вижу. Нихуя он ебнутый, блять, три раза попал. Это блядство, ебаное. Вон тип еще бежит один. Лаги! Я убил, меня нет утила. Для меня сзади. А! ха Что Сука, блять, трое пидорас одного убил. Тёма, давай. Давай, я А ты ползай, так ты ползай, хотя под ногами мешайся. Он за камнем сидит здесь, Леха, прям подбегаешь и вот он. Итак, двое. Чё, я то нормально в него попал? Я видел, я видел, как ты нормально в него попал. Половину правда. Так, ладно, пацаны, короче, погнал я, блядь, жопу мыть нахуй, да, на корпоратив. Короче, нахуй надо? Да, вы поняли, не... да, на какой он корпоратив поехал. Начало Ладно, я пошел подмываться. Ты специально готовишься, что ли, да, к тлочкам? Бля, ящин. Ладно, короче, давайте завтра зайду. Можешь. Я сегодня можешь говно зайду, так что будьте на чеку, блядь. Леха, я по. Ты Леха, будешь играть-то или что? Да, да, буду, буду. И вы там всем сквадом ебашьте по очереди. Мне это близко, если что, пиши, я в дискорде Ага, хорошо. Давайте все счастливо. <сех> Ча, <мы сех> склада поедем? А, нет, нет, нет. нет. <сех> <сех> <сех> так, Рустам, давай, спасибо тебе, блядь, большое вообще <сех> просто спасибо тебе большое, блядь. <сех> <сех> <сех> я хуй а, знает. Я тебе за донатюка А, <сех> я тебе игру же должен а, купить. А она... Я Что тебе в понедельник она... игру куплю, ты да, там да, какую-то хотел, блядь. 4x я думал. Рустам. Ну это... вообще нормально, удобно. Вычеркнули <связываем> вокруг. <связываем> Рустам. Рустам. Да, да, да. Там какую игру ты тебе надо было, я тебе обещал, блин. О, да классно. <связываем> Сколько она стоит-то? Все, все. Короче, в понедельник я тебе ее куплю. Ладно, я Русам на корпоратив пошел там. Если можешь сам посмотреть. Ага. Давай, короче, все счастливо. За... Ага. Я не ага. знаю, может сегодня зайду в... Может, в 12 ночи, но я буду в говно, блядь. Ну, навряд ли. Ага. Ладно, все, давай сливаем. Ага. Так. Блядь, че, все лгает? Hello. Так, все, короче. Давайте, счастливо всем.